Стильная, легкая красивая надежная качественная и неимоверно модная сумка фабрики золотой дождь какая необычная красивая необычной формы сумка гобелин купить эту сумку можно в нашем интернет-магазине стильная модная креативная которая омолодит ваш образ это точно очень красивый цвет гобелена вот такой интересный вход, металлическая молния, декор по бокам, рабочие карманы, входит ладонь, вход два бегунка, внутри сумки карманов нет, очень хороший подклад, лапчатая бумага. Вот такая интересная модель. Да, мы, девчонки, креативные, и нас всегда интересует что-то необычное. Сейчас покажу еще одну необычную сумку. Шикарная сумка из гобелена. Удлиненные ручки. Большой вход. Двойной бегунок. Качественный подклад. Карман на задней стенке. Едва открытость на передней. И еще у нее есть четыре отдельных входа. Шикарная модель. Просто бомбическая. Смотрите. Четыре отдельных входа. И один основной. На задней стенке кармашек на молнии. Легкая. Мягкая, объемная, будет удобно и комфортно вам верно служить, будет надежной подружкой во всех ваших поездках и перемещениях.